Раем где голуби воркуют по утрам, Здесь развивается цветение трав высоких, И свет начали сыпется каналу. Здесь мир и согласишь, и бед, что парить под небом сводом, И соловить весело поют, что делится едой синичным взводом. В горах которых не под гласно время. Гранятся тайны предков и Тут даже брошенное семя становится букетом и медов. страна как пух и звезды засыпают его гостан. И это независимый, цветущий многонациональный Казахстан. Символ свободы и независимости страны. Все плавка полна национальным узором. В центре герба Шонараба, так называет земля, часть юга. От нее откроют солнечные лучи, уйки, то есть доходы юга. А вокруг мы видим криткие кипические входили. Женский национальный костюм состоит из белого, хлопчатого бумажного и из цветного шел шелкового платья, партнерного жилета с вышивкой, высокого колпака с шелковым шаром своеобразный капюшон из белой ткани или шик. Ивесты надевают высокий головной убор, а богатый украшенный перья. Он называется «Окель». Мужской костюм состоит из чапанка, голодный скользкий, сделанный из для богатого выштого. Головного убора мягкой дебетейки, высокого колпака или шапки из две колесы. Бесмаш, манты, бастурма, беляши и епёшки с вкусной начинки, лаваш. Это блюдо с Его подают к чаю, перед едой и за Традиционно готовят на такивом Представляем вам салон это сочные своих мероприятиях «Долгый селок». Регенда просит о том, что Хан хотел делать, когда сын был и предложил его вам готовить нечто вкусное и не И она пастуха а, подала Ханну сапфан, который проводил его своим вкусом. И тогда повелитель подавал сын какие-то ответы, и фея всего как кусочки, сладости, склеивания, но... и все такие вот. А не могут, как это нужно. а это? Молоса. Молоса. Пографируем, да? Потом попробуем, обязательно. Пост -пища, пост -пища. Это символ культуры Казахстана. Само слово юрта можно перевести как родина, честь или даже народ. Так в казахской культуре модно представление о миространности. Для казахов важны уважение к старшим, бережливость. выступают на публичных состязаниях. Помогают им в этом музыкальные инструменты, домбра и камуза. Обязательно на праздниках есть национальные игры, борьба, скачки, соревнования, плодкость и спорт. Распримечательности в Казахстане включают природные, творные, исторические и современные памятники, которые, сосредоточены связи с точками, на эти Одним из различающих достижений России, Да.